Всем привет дорогие друзья! С вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк на связи из Польши, прекрасная погодка в Белостоке. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о трех, на мой взгляд, самых важных вещах, которые нужно сделать в первую очередь, когда вы приедете на заработки в Польшу. Не буду долго затягивать и приступим. Когда вы приедете на заработки в Польшу, на мой взгляд, в первую очередь, вам нужно э, подключить мобильный телефон, мобильную польскую связь для того, чтобы быть, собственно, на связи, потому что нужно будет связываться с координаторами, с работодателем, если едете напрямую э, с агентством, если едете через агентство и так далее. В общем, связь это очень важный фактор, который должен у вас быть, когда вы приедете на заработки и, собственно, посоветую вам такого мобильного польского оператора как play под названием play собственно сам им пользуюсь уже не первый год и никаких проблем очень доволен там можно подключить мобильный интернет безлимитный на месяц стоит 25 злотых есть куча мобильных операторов но советую play потому что сам им пользуюсь и уверен что это будет наиболее оптимальный вариант на мой взгляд второе что вам нужно сделать когда вы приедете на заработки в польшу это, конечно же, купить проездной билет. Большинство людей, конечно же, не едут своим автомобилем на заработки. И проездной очень важен, потому что один талончик стоит 3,5 злотых. Собственно, разовый проезд на автобусе. И это очень накладно будет для вас, если ездить постоянно. Проездной же на месяц стоит, если брать проездной именно на месяц. То есть от первого по последнее число 80 злотых. Если брать, допустим, с 15 например, по 15 число следующего месяца это 83 злотых. В общем, также э, очень нужная и полезная штука, э, которая вам пригодится в первую очередь, когда вы приедете в Польшу. Ну и конечно же, э, Создать счет Открыть счет в банке Для того, чтобы туда вам начисляли зарплату Это я поставил на третье место Потому что счет вам понадобится Только тогда, когда Вам уже будут выплачивать зарплату То есть сразу можете его не открывать Можете открыть через две недели после приезда Ну, желательно сделать это сразу После того, как подпишете трудовой договор Чтобы голова была спокойна Для того, чтобы открыть счет в банке Вам понадобится По большому счету Только ваш транспорт, поэтому также проблем с этим не будет Советую вам Банк БГЖ Пари Бас У меня у самого там счет Ну и собственно Также я доволен Никаких оплат они не берут за открытие счета Никаких процентов там вам не начисляется доплаты до Без проблем работает интернет банкинг В общем БГЖ Пари баз. Рекомендую, тем более они Вели такую прикольную штуку недавно Как то, что у них есть в их отделениях Автоматы, если вы хотите положить наличку на счет, подходите, вставляете автомат и моментально у вас уже деньги на счету. Что касается проездных билетов, то купить вы можете проездной билет в пункте БКМ. Такие пункты также есть в каждом городе более-менее крупном польском. Ну и собственно там тоже без проблем разберетесь. Что ж, друзья, вот такие три вещи, которые, на мой взгляд, в первую очередь нужно сделать, когда приедете на заработки в Польшу. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Напишите в комментариях, какие, на ваш взгляд, еще э, нужно или можно сделать вещи в первую очередь, когда приедете на заработки. Э, ну и, собственно, будет очень интересно почитать ваше мнение, также если вы заинтересованы в работе в Польше, то я могу вам предложить кучу актуальных вакансий, только от самых лучших и надежных агентств по трудоустройству в Польше, так как я сейчас работаю рекрутером и сотрудничаю с этими самыми агентствами. Ну и, собственно, советую вам обращаться ко мне. Мои мобильные номера найдете в описании к этому видео, там же будут ссылочки на мой телеграм-канал, на мой официальный сайт antonbeluk.ru, на котором вы найдете подробные списки всех актуальных Вакансии в Польше на любой цвет и вкус. Проходите в описании. подписывайтесь. Также, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь на него, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видосы, полезные, также прямые трансляции, которых я засчитываю как вакансии, так и отвечаю на ваши вопросы онлайн. В общем, будет весело, круто и интересно. Делитесь ссылками на мой канал с друзьями. Еще раз напомню, пишите комментарии, ставьте лайки. Ну, а с вами был Антон Белюк. На связи с Польши до скорых встреч за границей друзья. Пока!